приветствую вас на очередном уроке курса полезные инструменты в этом уроке я расскажу об очень полезном инструменте особенно в наше время это vpn вначале что такое vpn для чего он вам потребуется причем неважно, какие задачи вы решаете в интернете то есть если ваш компьютер имеет доступ в интернет вы должны четко понимать что любой сайт получает о вас информацию личного характера то есть сейчас через интернет можно узнать о человеке все есть такое выражение найдем по IP. это не пустые слова потому что у каждого компьютера есть адрес и по этому адресу сейчас можно знать не только где в каком городе, в какой стране, в какой улице, то есть можно знать, в какой квартире живет этот человек и получать от этого человека личную информацию. Вот обратите внимание, я специально сделал так, чтобы было сообщение, защита данных отсутствует. Вот если вы хотите защищать свои данные, вам желательно использовать защищенное соединение. VPN это и есть защищенное соединение. Параллельно как бы, вашему имеющемуся открытому интернет-соединению создается туннель VPN, защищенное соединение. Изначально VPN использовался для того, чтобы защищать какие-то валютные операции, которые производились банками. Но сейчас этот сервис пришел в массы. Использовать его можно по-разному. Вот если вы пролистаете сайт моего любимого VPN-сервиса до конца, можете посмотреть лайфхаки. Как используют VPN люди сейчас? То есть покупают дешевле билеты, защищают свои данные, чтобы защититься от общественного Wi-Fi. Вот через него чаще всего все воруется и так далее. Пощелкайте и посмотрите, как сейчас можно использовать VPN. Я, например, очень часто использую VPN, mm -hmm. когда при попытке открыть нужный мне ресурс, я вижу что-нибудь такого вот рода. Опять же, этот ролик я записываю в рамках нашего тренинга специально для людей, которые живут на Украине. На Украине на данный момент заблокирован контакт, социальная сеть, именно которой мы будем говорить в рамках нашего тренинга. Хотите получить доступ к контакту, либо к какому-то сайту, который не открывается в вашей стране, а не открывается только потому, что видят ваши данные, видят, что вы из России или, например, из Украины и просто доступ к этому сайту блокируется. Вот чтобы обойти эти блокировки, чтобы защитить себя, нужно использовать VPN. VPN это самое простое и главное самое надежное решение. VPN-сервисов очень много, особенно много зарубежных VPN-сервисов, потому что именно там проблема конфиденциальности, проблема потери личных данных очень актуальна. Для нас она сейчас тоже становится актуальной. Я пользуюсь российским VPN-сервисом, они работают очень давно. И главное, что он очень просто и понятно устанавливается и очень прост и надежен в использовании. Плюс у него есть русскоязычная поддержка. Ребята, очень дружественно, если какие-то вопросы, можно им написать и вам помогу. Этот сервис платный, но у него есть день бесплатного использования. Вот для того, чтобы потестировать сервис в рамках, например, нашего тренинга, вам вот, этой, вот этого дня полностью хватит. Для того, чтобы начать работать с сервисом, необходимо скачать VPN-приложение. Это можно сделать, нажав вот сюда на скачать, либо нажав на бесплатно, либо можете вот прокрутить сайт чуть ниже. Дойти до раздела, установить VPN приложение. Кстати, слева будет прям написано короткая инструкция, как этим пользоваться. Вся инструкция состоит из трех шагов. Первое это скачиваю само VPN приложение. Нажимаю на кнопочку скачать. И пошел процесс загрузки. В зависимости от того, каким браузером вы пользуетесь, как скачивается приложение в разных браузерах, я рассказывал в курсе «Компьютерная грамотность» в уроке «Как подключиться с компьютера» к конференции Zoom. Я сейчас нахожусь в браузере Яндекс. У меня программка скачалась в правом верхнем углу. Если бы пользовался Хромом, то бы она мне скачалась бы внизу. Клиент скачался можно начинать его устанавливать. Щелкаю на программку один раз, она запускается. И дальше идет очень простая инструкция. Нажимаю Next, соглашаюсь, нажимаю Install и жду, когда программка установит компьютер. Вот программа установилась, нажимаю Finish. На рабочем столе вашего компьютера я свернул предварительно все окошечки. Появляется вот такой значок программы. Выполняю двукратный щелчок, и программа запускается. Программа просит от вас ввести код. Я говорил, что программа платная, но мы можем получить этот код абсолютно бесплатно на один день. Что для этого нам требуется сделать? Вернуться в начало сайта, нажать «Попробовать бесплатно». И в поле «Ваша электронная почта» написать адрес почты, КОТОРУЮ вы сейчас можете открыть. Я пишу почту «Яндекс». И нажимаю «Получить код». Если это уже почта использовалась для отправки кода, и с этого IP-адреса вы тоже запрашивали код, то повторно код вам не вышли. Нажимаю «Получить код». На мою почту отправляется письмо. Иногда оно может попасть в папку «Спам», и сайт рекомендует вам и ее проверить. Я перехожу в свою почту. Вот письмо. У меня оно пришло во входящее от сервиса «HideMe». Открываю это письмо. И вот мой код. Я его копирую. Действовать он будет одни сутки. Приложение работает не только под Windows, работает и на Android, на Mac. Сворачиваю окошко. Моя программка. В поле код я вставляю код и нажимаю на кнопку войти. Происходит авторизация. И сейчас от меня просят выбрать сервер. Видите, эта инструкция, которая находится на главном сайте, она все лишь из трех шагов. Вот сейчас я должен выбрать сервер. Сайт, на который я хочу попасть, заблокирован для России, поэтому я выберу, ну, например, Америка. Вот. Тут несколько серверов, через которые я могу войти. Сервер это компьютер, постоянно работающий в сети, имеющий определенный адрес. И я буду входить как будто бы из Америки, как будто бы из Тампы или из Чикаго и так далее. Ну, давайте, Тампа. Выбрал нужный мне сервер. У меня будет мой адрес именно Тампы, а не тот, который у меня сейчас. И нажимаю подключиться. Подключение может занимать какое-то время. Первый раз у вас появится в зависимости от версии вашей операционной системы. Вот такое сообщение. То есть для работы VPN требуется дополнительное программное обеспечение, которого нет сейчас в комплекте вашей операционки. Но опять же, в зависимости от версии. Десятка может и даже не спросить. Значит, Вам необходимо нажать на кнопку «Установить», иначе программа работать не будет. Нажимаю «Установить». Доустанавливается нужная программка. И продолжается процесс подключения. Сейчас идет авторизация и шифрование нашего соединения. Это иногда требует времени, особенно при первом подключении. Ну вот я уже подключился, но обратите внимание, еще у меня не закончился процесс подключения. То есть в поле, где у меня должен появиться мой адрес, вот он сейчас только появился, было написано синхронизация. Вот сейчас я получил новый адрес, то есть сейчас все сайты будут думать, что я захожу именно из Америки и из Тампы, но давайте проверим, сайт, который позволяет узнать, как вас видят другие интернет ресурсы, показывает ваш IP, показывается мой реальный IP, я сейчас обновлю страничку, Обратите внимание, у меня абсолютно поменялся адрес. То есть я уже не из России, я уже США-Тампа. Видите, все очень круто у меня, и провайдер у меня какой-то непонятный. Теперь я возвращаюсь на ресурс, который был заблокирован для России, и тоже нажимаю обновить. И вот начинает загружаться мой любимый, один из моих любимых, Сайтов, сериалов, ну сейчас Роскомнадзор поблокировал практически все сайты с сериалами, аудиокнигами и так далее. Но благодаря VPN доступу можно спокойненько продолжать пользоваться этими ресурсами. Говоря любому сайту, что вы чисто американец, сервисом HideMe, спрячь меня, я пользуюсь очень давно, как уже говорил в начале, он очень... Понятный, стабильно работающий, с классной техподдержкой, но сервис, конечно, платный. И сейчас цены на него увеличились, но если вы покупаете на год, то цена одного месяца, конечно, не такая уже и большая получается. То есть, все зависит от того, какие задачи вы решаете. Кроме хайдми существует колоссальное количество других VPN-сервисов, есть абсолютно бесплатные сервисы. Но за любой бесплатностью что-то кроется. Чудес не бывает, поверьте мне. У меня есть опыт общения с подобными ресурсами. И самое важное, как вернуть свой реальный адрес. То есть как вернуться снова в Россию и быть уже нечистым американцем. Для этого требуется нажать только на кнопочку «Отключиться». Происходит отключение, все возвращается в ваш реальный адрес. Вот обновлю страничку, вот вернулся мой реальный адрес. Благодарю, что досмотрели этот ролик до конца. Если будут какие-то вопросы, что-то непонятно, пишите в ответе на домашку, либо связывайтесь со мной лично. Все координаты я оставлял.